Всем респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт, и сейчас будет видео, которое должно было выйти, если честно, миллионы лет назад, блядь, ну несколько месяцев как минимум, а может быть и полгода. Дело в том, что видео я записал очень давно, когда мы пьяные с друзьями играли в 10, и одну часть этого видео я смонтировал и выложил, а вторая лежала, лежала и дождалась наконец своего часа, блядь! Я его выпускаю, но не удивляйтесь, у меня там старый микрофон, поэтому звучок там будет похуже. Погнали нахуй, магро! Давайте еще разочек, давайте. Так, я, конечно, невиновный. Как всегда, в общем-то. Так, так, так а, интересно, так, рычаги так, на, так, на что сейчас так. вообще? Влияют? Да, вот рычаги на стенах, не понял. Рычаги, делать. короче, так, мне кажется, врач... рычаги активируют а, вот эти вот э, ловушка, всякую помощь, ловушка, то, чтобы, ловушка, чтобы ловушка. забрать. Там фонарик, камеру и нормально. все такое. То, что рядом находится. А, понял. Это это карта, кстати, для меня новая. То я начинаю... Это, конечно, здесь светло, не так страшно. Ребята, да, дай, я... дай себе я дробашку, а ребят... а дробашку хочешь, Кристин? Дробаш。Ты каждую катку с дробашом бегаешь. Кристин, я тебе не верю в <голосы> Короче, Крис, ничего не знаю, ты, не ты теперь под подозрением. Предлагаю подозревать Кристину. Да, блин, да, да я... Давайте подозревать Крис, только, если честно, у меня небольшие подозрения насчет тебя, мародер. Вот-вот! Блин, а ч меня-то? Вы, вы меня каждую чё катку подозреваете. Вы меня каждую катку подозреваете. Сосите мой пи. Так, все, тьма. А я бля, бля, бля, бля. Так, я взял этот. Блять, бля, кто, бля. кто шмаляет? Зачем? Кто? В кого шмаляет? Так, кто о, это шмалял? О, стойте, я понять могу. Здесь, стойте здесь все. Кто, Странно, кто, кто, превратился, кто то превратился, бля. я слышал тоже. Превратился? Где да, он? Да. Бля, где вот он вообще? Где? Где он? Куда пропал? Кто познал, бля, где он? А, он зареспаунился в рандомном месте. А, да, да, да, да, да, их нельзя убить. Бля, он него сейчас где-то рандомно доме а? респавнился. Он пришел, он пришел, он здесь, а, он здесь. Бля, патроны. Кто, кто здесь. Он здесь, он здесь, ребята. Так, так, в Мне итоге патроны, блядь. блядь Все опять пропало. Мы да его, да его поймем. Так, а кто тут-то? Андрей здесь, Топ. Марс. Вот Бля, он еще раз, он пришел, он пришел, он пришел. У меня патронов нету. Снеж, убивай. Блять! Блять, кто это? Да хуй! Я тут бегаю, блядь, заебался уже. Я вообще не понимаю, кто это! его. Да я бегаю, блядь, я пусть зайдет! А киска где? Где киска? Где ты был старик, блять? Это киска, Это киска. Нам срочно нужно. Я думаю, что это киска. Да, надо сваливать, сваливаем, сваливаем. Как Бля, я застрял. <свят> Во все все пошли а шо, сейчас сейчас пошли куда пошли бежать? Бежать? соседнее здание бежать? давайте заходите заходите заходите заходите все все все все все, все, все, все, все мы внутри все, мы все, внутри мы взгляданы. внутри здесь есть этот что есть Дед, сканер накиска ну, сука сканер Ой, узнавал да, вы, да, вы, да, да да да да бери бери бери бери давайте давайте киску просканим где она подозрение на кого ребят ну на киску киску конечно на киску сканируем проверяю проверяю так девок девочки валить надо сейчас виновна она не виновна как не она не виновная Так, блин, кто-то из вас, это кто-то из вас значит. Я, короче, предохранитель Смотрите, забрал dai, и предохранитель. иду вставлять. Какая разница, бля, я его вставляю. Все, вот вставляю. Здесь, здесь все вставляют. вставляют. Вот все, сваливаем, сваливаем, сваливаем, сваливаем, братва, сваливаем. Температура тела ты, понижается. Да, давай, вот здесь около меня дверь, около меня. Вижу, да-да-да, бегу, бегу за тобой. Ой, короче, все, зашел, зашел, зашел, я зашел. Киска, кстати, уже тут. Нахуй. Я не зараженный, я блять маму думают, клянусь, и она. Эй, Крис, какого хрена ты в меня стреляешь? что? Что, что, блядь, ты что вообще, блядь, потому что? Блядь, я вообще тебя мог блядь. взять, на. Ах Блин, я говорю, Крис, блин! Опять мама, Все, опять мама, у меня у меня у меня у меня Кто-то превратился! Кто-то превратился уже, я сваливаю, я сваливаю от него! Я Где вы все? Surprise, motherfucker. Крис! Крис! Крис! Крис! Да, ты, что туда? происходит? Блин. Где они? Где? Где? Пошли вы нахуй, я вам не верю. Идите нахуй, Где монстры? Открывай э, выход, и это это... Это Открываешь выход. Я бля. открываю выход. это где? Это точно где? А, сука, не знали, блядь! А, а а, сюда, моя сладкая! Бля, поражение! Бля. Поражение. поражение. А в поражение? Это не мародер. Да, это не И я. Поражение мародер это не мародер, значит. Да. Это то, точно блять, не я. Вас, Глеб. Я всех завоювал. вы Блять, гори в аду. Иди блядь. блин, а у нас реально поражение. Блять, я стрелял во всем. Блять, блин, я не понял, а кто сбежал-то, почему поражение? Сбежал, киска. <с с> Я мрожен, завалил. Ой, а кто если не киску? Ты блядь, завалил Кристина. Я не верю, пиздец, блядь. А я завалил Руслану я, и Андрею. я вообще не верю, блядь. Ну вот, ты Руслан и Андрей, я киску и крестину. Я завалил киску, потом на видео посмотришь. Чу поражение-то? Ну она уже в дверях была, блядь. Ну, хуйня какая-то, блядь. Странно. Погнали. Конец наставал. Так, где все? Блин, я у фонтана. А что за лобка такая? Так, рычаг, рычаг, рычаг, рычаг. Вот, так, я, я тоже фонарик включаю. забираю. Короче, эти рычаги включают, вот эти штуки с гаджетами. Так, короче, Андрей, ребята, ты, рига, ты где что тут был? Да вот, я здесь, здесь, я наверху а -а -а -а, поднялся. Андрей. Да? А -а -а -а. Короче, следите, следите за всеми внимательно. Я... Ой, вы что, зараженный что ли, патрончики? блядь? А? Может, это вы, блядь? А? Может, это ты блядь? зараженный? Может, это ты зараженный, Андрей? Это Джон Смит, он только что выпил, по-моему, Клоппи. Серьёзно? Окей. Не знаю. Я не знаю, кому из вас верить, Ну ладно, я Джон Смит иду валить, блядь. Я не уверен. Бля, мародируете Оскара, конечно, надо вручить, просто въебало эти заслуги. Да чего Оскар мне просто показал, что выпил Клоппи, я не уверен, на самом деле. Крис? Крис? Кристина? Я так и думал, блядь. Блядь, она где-то ходит, ребята! Она где здесь ходит! Бля! Смотри, <на меня>! Бля! Я а, Ах ты, сука! Вали на нахуй! Вали нахуй! Блондиночку! Блондиночку валим! Больно ли? Да, ну, да Кристина спалилась, понятно. А кто второй, хуй его знает. Окей, окей, окей, окей Ой, все, все, все, дверь открылась, открылась. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Будем Кристину все, встречать. Здесь. Нормально, в новой зоне все. Кристину ждем, убиваем. Так, Кристину давайте, короче, полить. Сканер возьмите, возьмите беру, беру, беру, беру, сканер. Кристина, здесь, здесь Кристина! Я его Голосуйте за нее, голосуйте за нее, идите, стреляйте в нее. А стреляйте вынес... в нее. Стрелять надо в нее, стрелять нужно. Да, чуть выстрелили, выстрели. А а как ее вынес? Все, все, все, все, все, все. минус. Стоит. Сканируй Джона Смита. Он нет так, дела. приготовились. Зараженный, блядь! Валим, валим! Валим! Стреляйте в нее, убивайте, убивайте! Блин, он меня вынес! Сука, отец какой-то. Предохранитель ищите. А, я тоже нашел. Так, вижу, я тебе. тоже нашел. Бижу, вижу, Теперь вижу, надо нашел. найти, куда вставить его. Блин, куда вставить его? Вратил, бежит, пацаны, где, где? Где? Был вижу! Бил! Вижу! Вижу! Я сваливаю! Я сваливаю! Сваливаю! Нет. Так, ура, наконец-то нашел, куда ставить предохранитель. Так, окей. Все. Так, Все, бежим, выход бежим, видишь? Бежим, бежим. Давай, выход, давай, выход, давай на выход, давай на выход, на выход валим, валим, валим, валим, валим, валим. Так, короче, это точно это, да, это точно это ебаная Джон Смит. Да, это точно ебаная Джон Смит и Крис были. Что-то не видно ее нигде. Где она? она походу сдохла, Она, она может от газа все-таки отъехала. Я к выходу иду. Так, я камеру взял на всякий случай. Давай, но ну, мне кажется, что все уже выход, что мы выиграли. Да, этот выход нужно открыть сначала. Да, все уже открывается, все, я думаю, выигрыш. Все, открывается, все. Пошли, пошли, пошли, пошли. I'm победа. О, бля, вы сбежали. Отлично, вообще. Изи катка, изи каточка. Ну мы разгадали. Ну, да, ну мы разгадали. Быстро, да, быстро выглядел. разгадали. Крис сама спалился, а эту просканировали. Мы с Зигой О, играем. Мы с Зигой да. играем, да. Зига, Зига Зага. Я первый сказал. Я не виновна. Я не виновен. Плюс один, блядь, не Да все не виновны. Патрончики. Кто виновен, давайте, кто виновен, говорить. Быстро. Да, я... и... Но... о, Кто иной? Зараженный. О, прикольно. Ставь. О, зараженный. Да. Да. Да, да. да. С вами вот я полан, зараженный, приедет. а что надо делать? Да, да. О, мародер, ты тоже зараженный. Ты мне просто красным подсвечиваешься, да? А что делать вообще в Сейчас я с тобой за нихуя просто перестреляю, и будет у нас с тобой изи каточка вообще. Блин, эта тачка, это же просто пятерка. Смотрите, это пятерка. Старая пятерочка. Разливалась водочка Какими-то номерами странными а Так, надо сейчас будет предохранитель искать Там Зига что-то говорит Че он говорит? Я нашел Что звук? А, хрень, хрень стала, да, просто каталки Так, я, короче, вставляю предохранитель Нужно еще Я нашел еще один Что это? Блин, да опять это хрень Да это хрень стала опять Я украслю тачки мы с Андреем тут. Ты здесь? Кто это? Я, я, я, я. Все, бежим. Заходим, все, мы, мы в зоне уже в новой. Ну да, ну может хотя бы. Я сама бегает, я хуй. Не я знаю. патрончики ищу. Я так, а с мной тут. Бежала. Это не Зига, это я с тобой бегаю. Давайте беремся, что ли, вместе? Тут он там пиздец, а и Зига тоже. Так, вместе я бегу. Я крови вижу, вот у меня в поле зрения. Сейчас кто это из вас, кто монстр, блядь, попил. На эти ублюдки. Они смотрят на меня. Кто из вас, сука? Кто из вас, пидорги? Бля, кажется, бля, бля, кристина, бля, бля мать. это бесылка. Блять, опять херотень встает, сука, со стула! Блять, как он заебал, блядь! Там на стуле, блин, чувак! Ох, бля, я предохранитель я вставляю я, сейчас. Предохранитель все, осталось. я, вставил, я ставил, я ставил. Я побежит за предохранителем. Я побежал. Два Тут бежит. еще один, еще, шоу. Шоу. Шоу. Вот да еще один, берите, вот еще один. Да все побежали. О, а нашел, нашел. Бежу, так, все, я захожу, захожу в новую зону, я в зоне. Вы где? Где все остальные? В зоне. О, блядь, помешать ему. Так, тихо, он говорит, что-то. Братан, мы тебя плохо слышим, потому что мы в ТС сидим. Орем. Нина, блин, инфицирована. Кто? Нина, это какая? Какая Нина? Блондинка? Это Руслан! Нет, не-не-не, нихера, нихера! Руслан! Уrows. Руслан? Пурпуровые волосы, Руслан! Нет. Нет. нет, я тебе базарю! Прости, нет, Руслан, здесь слишком много живых! Ты подблогозрение, братан, прости! Etmek... Единственный! Да, ладно, хорошо, да... <sig sig ısı Sache> вы ублюдки, он вас наебал! Блядь. Вы повелись, как дети, блять, малолетние! Может, нам Зигу тоже вынести на всякий случай? Может, в натуре наебал, а так мы и обезопасимся! Так, а все тут вообще? Да все здесь. Все тут. Все здесь, блять. Че, и че, кого выносить? Может, блядь, Зигу да. будем выносить? Зигу будем выносить? Блять, косите я а, там Чувак, ну, просто ты специально блядь. себе такой ник взял нечитаемый? да, Зига? Ты зига Все вместе, давайте, Да, давайте, все вместе. Чего все вместе? Ребят, сначала надо предохранители найти, все вместе. Ищите предохранители, похрен уже на все. Я нашла. <звак> <звак> я тоже нашел, иду вставлять. Кто-то превратился? <звак> <звак> это Зига, блядь, это точно Зига, он <звак> <У> меня жрет. Он меня сейчас сожрет, <звак> все, меня сожрал. Блин, вот мы лохи. <звак> <звак> все, нас всех пережрет. Выход, ребят, выход. Давайте хоть кто нибудь <звак> уйдите, хоть кто-нибудь спаситесь. Ааа, <звак> сука! А тут у меня случилось что-то с микрофоном, звук, короче говоря, не записался, ну, в общем-то, это и не важно, зараженными в последней катке были Андрей Юдестрой you Юсселф и Глеб Владиус ФДК, которые тоже, ребята, заслуживают Оскара. Ну, на этом, братва, видос будет заканчиваться. Жесткий вам респект и простите, пожалуйста, за то, что звук был у меня старенький, галименький, хуевенький, И простите меня, конечно же, за мой ленивый монтаж. Не так уж много я всего тут смешного, крутого наворотил. Слишком много видосов стоит в очереди. Но, тем не менее, если вам понравилось, ставьте лайк, ребята, подписывайтесь да. на канал, если вдруг не подписаны. Залетайте в группу ВКонтакте, а также подписывайтесь на Андрея Юдестроесалф, ссылочка на которую в описании. Приходите к нам в Дискорд, ссылочка тоже в описании. Блять, и все, я заканчиваю. Всем жесткий респект, с вами был Марадос. 120 гигабайт и компании его ебанутых друзей. Магра, джуссе, магра!